Господь, мы благодарны за свободу!» Звучала та молитва среди штормов. Корабль пробивался через воды, чтобы достичь желанных берегов. Те люди, что устали от гонений своих же братьев в Англии родной, претерпевая множество лишений, достигли, наконец, страны чужой. Америка. Земля уже промерзла. Под ветровой, колени, преклоня, Вознесся в небеса их общий возглас. Свобода! Славим мы, Господь Тебя! Лишь половина этих пилигримов смогла ту зиму страшную прожить, и множество людей, детей, любимых им приходилось часто хоронить. И, умирая в холоде и муке, звучали там последние слова: Господь! Я вновь в твои вверяюсь руки, Свободен я, душа моя жива. Пришла весна, зазеленели всходы, Господь их тяжкий труд благословлял. В награду за терпение и невзгоды им Бог обильный урожай послал. При окончании непростого года они решили праздник совершить. За урожай, за жизнь и за свободу. Творца Вселенной, возблагодарить. «Господь, мы благодарны за свободу!» Звучала вновь молитва многих уст. «И в этот день мы будем год от года Благодарить Тебя, Господь Иисус!» С тех пор тот праздник, День Благодарения, Стал добрым днем для множества людей. Он повод встреч, семей объединения, Традиций и обрядов, и идей. Но каждый год тот праздник возвещает, Что Бог заботлив, милостив и благ, Что Он Своих детей освобождает, Проложит путь, поможет сделать шаг. Лишь Тот, Кого освободит Сын Божий, Он истинно свободным может быть, И, взяв Свой крест, пройти путь веры сможет И станет Царство Божье служить. Благодарим и славим мы сегодня По истечении многих трудных лет Господь, мы благодарны за свободу Которой ничего дороже нет